Продолжать развиваться, продолжать заниматься спортом, взяла от этой жизни все, заставляет поднять задницу и начинать делать. Привет! Меня зовут Алена. В этом видео я расскажу вам, как я себя мотивирую на достижение своих целей. Представь свое будущее. Примерно лет через 15-20 кем ты себя видишь? Смею предположить, что ты видишь себя здоровым, успешным, ты много путешествуешь, у тебя есть личная жизнь, у тебя есть семья, любимая работа. А теперь взгляни на свою реальную жизнь. Сможешь ли ты достичь тех высот, тех целей, которые ты себе только что представил, делая то, что ты делаешь сегодня, на сегодняшний день и в течение года, там месяцев. Лично я нет. Мне однозначно нужно продолжать развиваться, продолжать заниматься спортом, совершенствоваться, двигаться, заниматься своим питанием и тому подобное. Еще иногда я думаю, а что если я перестану рыпаться и буду плыть по течению, жить той жизнью, которая у меня уже есть. В принципе, картина неплохая, но в конце своей жизни я хочу быть уверена, что взяла от этой жизни все. Также над моим столом висит плакат, на котором изображены 90 лет в неделях. И каждую неделю я закрашиваю один квадратик и вижу наглядно, как много... Недель я уже прожила, и как мало недель, мне еще остается прожить до 90 лет. Это очень сильно мотивирует, поверьте. Эта картинка есть в интернете, просто напишите в гугле 90 лет жизни в неделе. Откройте ее, заштрихуйте те недели, которые вы уже прожили, и смело вешайте на столом Еще совсем недавно у меня появился ребенок, и поверьте, это очень сильно мотивирует. Осознание того, что ты ответственен за то, каким человеком вырастет, твой ребенок очень мотивирует, заставляет поднять задницу, начинать делать, творить и вообще саморазвиваться. Ведь ребенок, он повторяет все за своими родителями, как осознанно, так и подсознательно. И все, что делаете вы, будет делать и он, поверьте. Порой бывают дни, когда руки опускаются, и ничего не хочется делать, и возникают сомнения, что действительно ли это твоя цель, действительно ли ты ее достигнешь, действительно ли она тебе нужна. В такие моменты я расслабляюсь, беру в руки книги по психологии, по мотивации, по саморазвитию. Вы можете взять любую другую книгу, может быть, вам зайдет хорошо художественная литература. В общем, я беру эти книги, читаю и понимаю, что все не так уж и плохо, просто я устала и нужно отдохнуть и продолжать делать. Главное делать и все получится.